Республика Татарстан празднует 136-летие со дня рождения поэта Габдуллы Тукая и День родного языка. В КСК КФУ «Уникс» состоялся общеуниверситетский маркет вакансий для студентов и выпускников университета. Наш телеканал продолжает рассказывать о научных открытиях года войны в стенах Казанского федерального университета. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Зарина Ахмадулина. Делегация Казанского федерального университета во главе с исполняющим обязанности ректора Дмитрием Таюрским планирует посетить с рабочим визитом ряд стран СНГ. К настоящему моменту представители КФУ прибыли в Республику Узбекистан. В рамках деловой поездки состоялась встреча главы вуза с ректором Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улукбека Инамом Маджидовым. Республика Татарстан празднует 136-летие со дня рождения поэта Габдулы Тукая и День родного языка. О том, как Казанский федеральный университет присоединился к празднованию, расскажем в следующем сюжете.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 безалкогольные соответственно далее у нас работает зона free space где можно поиграть в приставку поиграть в футбол настольный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 1 марта в Казанском федеральном университете сортовала приемная кампания для битуриентов, которая продлится до 28 июля. Все подробности смотрите далее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 Наш телеканал продолжает рассказывать о научных открытиях года войны в стенах Казанского федерального университета. Следующий на очереди академик Александр Арбузов и его химические достижения. В годы Великой Отечественной войны ученые Казанского университета не только мужественно сражались за научное достояние страны, но и совершали открытия, которые стали достоянием общественности и, безусловно, помогли в борьбе с врагом. Химический факультет Казанского государственного университета под руководством Александра Арбузова развернул производство ценных медицинских препаратов. В 1941 году Арбузов синтезировал отечественную канифоль, которую применяли для пайки металлов и многого другого. В 1943-м изготовленный в лаборатории Арбузова препарат аминавтолимид использовали в изготовлении военных приборов. А уже позднее, в 1950-е годы, Арбузов разработал первое в мире лекарство, снижавшее интенсивность глаукома — фасорбин. Деятельность казанского ученого внесла поистине неоценимый вклад в развитие такого понятия дисциплины, как химия. Стоит отметить, что помимо совершенных открытий в мировом поле, Арбузов всегда старался поднимать уровень знаний Казанского университета. Уже в послевоенные годы академик возглавлял химический институт Казанского филиала Академии наук СССР, созданный в 1945 году. В пятом году в Казани. Карина Саяхова, Универньюз. В Азербайджане принята специальная государственная программа по получению молодежью образования в авторитетных высших учебных заведениях зарубежных стран. Она рассчитана на 2022-2026 годы. В перечень приоритетных университетов мира вошли 16 вузов России, в том числе Казанский федеральный университет. Напомним, в апреле делегация КФУ посетила Баку, где был подписан меморандум о сотрудничестве между КФУ и университетом Хазар. Он предполагает развитие долгосрочных отношений по целому ряду актуальных направлений сотрудничества. Кроме того, в ходе визита были достигнуты договоренности по реализации ряда научных проектов с несколькими институтами Национальной академии наук Азербайджана, а также с Национальным музеем истории Азербайджана, Музеем археологии и этнографии. В стенах Института филологии и межкультурной коммуникации прошла международная научно-практическая конференция иностранных студентов «Диалог культуры». В ней приняли участие около 100 человек. Большинство учащихся присутствовали дистанционно, преимущественно из стран Азии. Основная цель студенческого научно-практического кружка – развитие у иностранных магистрантов навыков успешной устной и письменной академической коммуникации, повышение уровня мотивации и готовности к участию в различных уровнях научно-исследовательской работы. Конференция будет работать на нескольких площадках, будут работать несколько секций. Секция РКИ, русского языка как иностранного, секция для студентов и магистрантов ближнего зарубежья. Будут рассмотрены интересные, актуальные вопросы развития контактов между народами. На этом все. В студии была Зарина Ахмадулина.